Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы продолжаем Шерлока Холмса, сейчас будем потихонечку вспоминать, что нам надо э, изучить рисунок Уиггинса, что нам нужно сделать, то есть мы в прошлый раз с Уиггинсом что-то там бегали, это как раз наш мальчик призорник. мы э, бегали, что-то там следили за, чу за чуваком, так, смотрите... Герб семью. в настоящее время. Представитель семьи является лорд Эдвард Марш, известный им меценат. Он снабжает бедняков едой, теплой одеждой и прочим. Также известен как соучредитель программы специальной подготовки, позволяющей бедным людям получить образование. Проживает в лондоне так. Это как раз а, то, где мы были. То есть нам, по идее, нужно туда и съесть, да? Да-да-да, нанести, весь это, дом Марша, нам туда и надо. Сейчас из и все изучим, посмотрим, куда вляпается наш Холмс. Так, дедуктивных значков у нас пока что не было, я как раз вот прочла, детективный значок появляется каждый раз, и что-то там, бла-бла-бла. Короче, Holmes, Холмс, you. по поводу Кейтлин. Yes. Что? Она подросла, не так ли? Вы не думаете, что пора ей рассказать? Рассказать о чем, Ватсон? О ее отце? Никогда, точно никогда! Вы слышите меня, Холмс? Вы виноваты смертью ее отца. Вы задолжали ей правду. Она достаточно взрослая. Я ее потеряю. Разве вы меня не видите? Она не должна узнать, Ватсон, это понятно? Холмс, это не может и не должно случиться. Ух ты, еб что там происходит? Тут еще и с мелкой что-то какие-то вот э, штуки. Ну-ка, давайте-ка смотрим-ка. Сейчас вот про -про пробежимся вот тут вот. Сейчас позаглядываем в окна, а уже потом постучим в дверь. А что? А что нет? Ой, а тут лесенка есть. Ну-ка, подожди, она выделялась? Я точно вил А это это дверь? Дверь тут выделяется. То есть мы можем тут через дверь пройти, да? В окне вот как раз тот самый символ, который мы видели. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Заперто, окей. Тогда, ладно, идем через э, парадную дверку, заходим. И выясняем, кто ты, что ты, какого черта. Люди пропадают. Это же он, получается, предлагает им работу. После чего народ пропадает. In, Входите, пожалуйста. Ну, входим? Пожалуйста. Так, все, заходим. Так, что у нас тут? Какие-то вещи. Добрый день, джентльмены. Добро пожаловать в мой дом. Чем я могу вам помочь? Добрый день, лорд Марш. Меня зовут Шерлок Холмс. Это мой друг и коллега доктор Ватсон. Так, ну давайте портрет составлять. Так. Красные глаза. Плохо себя чувствует. Недостаток сна. Ну, мне кажется, и то, и то. А может быть, и то, и то. А, то есть я могу вот сейчас пока что вы выбираю это. Подожди, просто красные глаза, да? Это у нас... Золотое кольцо состоятельный Хорошо, это он сам выбрал Одеяло Болен Я думаю, что болен Он же в кресле Это что? Пилюли, сильная болеутоляющая Значит болен Что еще? Ты куда? О! Лорд Марш, что-то там Дневник. Чего? Может быть личный помощник? Что-то... Хис... Темп. Ч ⁇ чё his... temp... че ⁇ Я думаю, это личный помощник. Аппойнтменс. Что это? Что это? Что это? Марш. Ну, скорее всего, личный помощ... помощник. Дальше. Это ты, да? Так же секунду. Член охотничьего клуба. Стоп! Тут еще что-то было. Доктор! Врач! Врач! Блин, ну. Возможно, недостаток сна. Или плохо себя чувствует, да? И давай плохо себя чувствует. В принципе, это тоже включается, да? Плохо себя чувствует. Кличный помощник. Болен. Но он болен, это стопудово. Про этот персонаж создан. Верно? П полный, типа? Лорд Марс состоятельный человек. Занимает высокое положение в обществе, что видно по дорогой одежде и золотому кольцу. Он посвятил жизнь помощи беднякам. Он болен, поэтому укутается в одеяло, несмотря на то, что в комнате тепло. Рубен Фишер, молодой человек, 25 лет, от роду и уже личный врач. С хорошим образованием и манерами, член охотничьего клуба. Одежда указывает на неплохой достаток. Рубен Фишер не только врач, но и личный помощник лорда Марша. Хорошо, это что? А, на столе лорда Марша стоит коробочка с сильным обезболивающим. Это что такое? А, это в 87 году. Так, ну и все, по идее, да? Ну, давайте, узнавай. Я не помешал? Надеюсь, мы вам не помешали. Вы сейчас доктором? Yes, да, это доктор Рубен Фишер. Но не важно, пожалуйста, я заинтересован вашим визитом, мистер Холмс. Рад это услышать. Последнее, чего бы мне хотелось это расстраивать пациента. Лорд Марш, могу признаться, что вы священ вашими усилиями в деле помощи бедным людям. А, да, это война, которую мы должны выиграть на наших улицах и теперь в моем доме. Вы, конечно же, заметили те сумки с разными вещами, одеждой и книгами для несчастных. Этого удушевляет Со своей стороны я тоже стараюсь помогать нуждающимся Думаю, возможно, я мог бы вам помочь Почему бы и нет? Я уже получаю весьма помощь от доктора Фишера Моего лечащего врача Врача, врача Сейчас, я думаю Хотя нет, вроде погромче, мне надо Лично мне сделать погромче секундо. А, так вот, так я узнал ваше лицо, заболевание Марша. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прошу, Прошу прощения, лорд Марш, но вы очень бледный. Могу я предложить доктор услугу доктора марш, марш, Ватсона? Это, это очень любезно с вашей стороны, но я, я уверен, что способен назначить лорду Маршу необходимое марш. лечение. Как долго у вас это продолжается, мой я лорд? Я в порядке, доктор у Ватсон, вас. не беспокойтесь. Это всего лишь простуда, через пару дней поправлюсь, я уверен. А, это всего лишь простуда. Обезболивающее. В таком случае, зачем вам столь сильное обезболивающее? Простите, вы о чем? Мистер Холмс, Мистер Холмс имеет в виду пилюли на вашем столе. Простите, но это врачебная тайна. Я узнала ваше лицо. Это удивительно, но ваше лицо кажется мне знакомым, доктор. Только почему-то оно ассоциируется с Уайтчеппелом. Превосходно, вы правы, я действительно иногда посещаю там пивные Можете себе представить? Не то чтобы я был пьяницей, но там в одежде рабочего я могу подойти к некоторым парням и спросить, не желают ли они сделать какое-то особенное Особенное? Могу я спросить, о чем это вы? А, что оступен. Конечно, с того момента, как лорд Марш начал программу специального обучения в 89 году, он предвидел, что таким людям понадобится какое-либо занятие. А, и теперь с образованием или без мы предлагаем им возможность поработать у лорда Марша. Это дает несчастным людям шанс помочь а, сделать Лондон лучше. Это замечательно. Да, точно. Чтобы видеть истину, нужно не только смотреть, но и понимать. И лорд Марш верил в это с самого детства. Хм, доктор Фишер, романтизирует все это. Давайте закроем тему. Я хрена не слышу. Же, секундочку, я себе вот чуть-чуть, прям вот чуть-чуть погромче сделаю. Тут что-то как-то, ну вообще, тихо, тихо. Еще, еще, еще, еще, еще, еще, вот, вот, вот, все. Во. Так, ну давайте, короче, осмотрим тут все. Вот это вот у нас что? Еда предназначена для бедняков у Уайт Так, лорд Марш, лорд Марш на охоте с друзьями, а, а мои дорогие друзья, лорд, лорд Коллис и лорд Харрингтон, не будь этой дреной английской болезни, я бы сейчас был с этими пройдохами, всему свое, свое время. В прошлом году трое сирот поступили в медицинский колледж. Благодаря лорду Маршу и его программе специальной подготовки, многие пятники получили в своей жизни второй шанс. Так, у нас тут что-то это самое... Бумаги, документ с печатью. А, лорд Марш. Вот список избранных участников для программы специальной подготовки в октябре. Выглядит многообещающе, не могу дождаться. А, Патрик... Тен, Таннер, Томас Келли, Джон Строубридж, Уильям Тэтчер. Никогда не слышала об этом человека. Это мы сейчас это- Джон это... Строубридж. Я видел это имя на листовке. Он разыскивается. вот, вот, вот, вот. вот. Я просто не помню, кто там. Если, блин, делаешь перерывы в, перерывы в этой игре, потом тяжело влиться. Я не вполне понимаю, сознаете ли вы число людей, которые обязаны вам жизнью. Не смущайте меня, мистер Холмс. Но верно то, что эти люди стали для меня чем-то вроде семьи. Это очень большая семья, как мне кажется. Ха, да, список окажется длиннее любого вашего рассказа. Насколько длинно? Только Фишер ведет запись. Фишер запись. Можем нам взглянуть на список? Сожалею, но это невозможно. Это секретно. Я на этом твердо настаиваю, мистер Холмс. Я вас понимаю. Мы, разумеется, сделаем пожертвование на вашу образовательную программу. Ну а теперь мне пора идти. Благодарю вас обоих и желаю всего доброго, джентльмены. Взаимно, мистер Холмс. Па-па-па. Так. Подождите. У нас тут дедуктивное что-то там. Найдите пару связанных улик и получите детективный вывод. Красный цвет означает противоречие в их сочетании. Па-па-па, Так, клуб Квоттермейн. Лорд Марш с компаньонами члены знаменитого охотничьего клуба Квоттермейн. Программа специальной подготовки. Программа специальной подготовки, э, нанимая людей для особенной работы, лорд Маш предлагал им принять участие в программе специальной подготовки. Так, нанимая для особенной работы. Особенная работа. Три недели назад Джордж Херст исчез, отправившись на особенную работу. Некоторые факты можно интерпретировать двояко. Вы всегда можете изменить картину происшествия. Ну, короче, Понятно. А особенная работа, упомянутая Джорджем Херстом, никак не связана с программой специальной подготовки. Особенная работа Джорджа Херста и программа специальной подготовки Лорда Марш... Марша как-то связаны. Я думаю, что связаны. Так, дальше. Есть что? Отказ. Лорд Марш и доктор Фишер хвастаются программой специальной подготовки, но и отказываются рассказать подробности. не Исчезновение! Один из участников программы специальной подготовки исчез. Не? Ну и ладно. Ну-ка, а исчезновение. Не? Ну и ладно. Но ну, по идее, это все. Больше нич ничего мы тут связать не можем, по идее. Вроде бы как. Так, а тут что? Лорд Марш помогает даже клиникам. Интересно. Меня задержала программа специального обучения. Никогда не видел столько еды для бедняков, тем более не в доме Лорда. А это что? Тихо, тихо, тихо. Получается, что Лорд Марш потратил немало денег на помощь бедникам. Дальше. Помощь для бедняков из... Какого? Работного дома Ламбета. Хорошо. Это гум гуманитарная помощь для сирот. Это невероятно благородно посвящать всю жизнь помощи беднякам. Ну, знаете, что то стоит? Это заперто. Окей. Сумки с едой. Закрыто. Ну, мы, в принципе, видели там. Закрыто. То есть, это с двух сторон закрыто, а что так? Наверх подняться мы не можем, тут все завалено. Так, если что, мы можем с ним пообщаться, да, так-то? Ну, мы, в принципе, все осмотрели. Ну-ка. Избирая на мой титул, да. Я должен поделиться своим кровом for for и этими сумками с едой и с бедняками. Лорд Марш Mars верит, что способен he he помочь всем этим беднякам. Так, п. Вы... все, что ли? Так. Ой-ой-ой. <coughs> У Лорда Марша диагностирована простуда, однако его болезнь выглядит гораздо серьезнее. Доктор Фишер настаивает, что использует маскировку, когда ходит предлагать работу лондонским беднякам. Лорд Марш и его близкие друзья Лорд Клинс и Лорд Харрингтон, члены охотничьего клуба. Список участников программы специальной подготовки был найден в доме Лорда Марша. Участники Патрик Теннер, Томас Келли, Джон Строубридж, как раз тот который пропал Уильям Тэтчер и Риджинальд Степл. Спросить. В девятом году Лорд Марш основал программу специальной подготовки для бедняков. Возможно, Джордж Херст говорил о ней своему сыну. Это то есть у сына узнать. Давай-ка... Это вот это вот, да, дом Хёрста? Ну попробуем сейчас с сыном пообщаться его. Ну, по крайней мере, мы создали правильный портрет, и это хорошо. Потому что тут очень легко так, в принципе-то, да, промахнуться, а не то выбрать. Потому что и недосып, и плохое самочувствие. Ну, как бы все это дают красные глаза и там ясно. Это чё? Мистер Холмс, вы что-нибудь узнали о моем отце? Том, Том, Том, не так быстро. Я хотел спросить, ты не помнишь, твой отец говорил что-нибудь о программе специального обучения? программе обучения? Нет, он только говорил об, об особенной работе. Что это за ящик, Том? О, точно, я только что его нашел, мистер Холмс Он был так хорошо спрятан, не знаю почему Отлично, мой мальчик Он может очень нам помочь Так, ну полезли Так, ключик какой-то Эти масла смазывают оружие Так, это Джек, похоже на армейский жетон Эээ. Uh, Шомпол для чистки винтовок. Том, у твоего отца the было ружье? Ружье? Нет. It's Если бы было, он бы мне показал. Sure uh, уверен, что он не стал бы показывать тебе. Мне нужно найти это ружье. Так, ну давай. Бедро. Вязкая жидкость. Масло. Так. Этим куском ткани смазывали ружье. Том, у твоего отца еще что-нибудь было? Нет, по крайней мере, я не знаю. Мне нужно взять Тоби. Унюхает запах масла, и мы найдем ружье. Хорошо, сейчас будем с Тоби бегать! Ё-моё, это же прекрасно. Так, ключ был найден в доме Тома. Кусок ткани использовался для смазки оружия. Армейский значок Вольф. Вольф Джек. Я готов. Так, ладно, возьмите пса Тоби и отправляйтесь в дом Херса. Найдите, где Джордж Хёрс мог спрятать ружье. Ружье, хорошо. Так, Бейкер-стрит, возвращаемся домой. Берем нашего Тоби и четвероного друга. Так, ну, движется потихонечку. Я думаю, это все-таки как-то особая работа с пропажей людей, оно связано. Ну, не может! Человек, вот так вот, там, типа, богатый человек такой, типа, да, вы вот держите, вот бедняки, вот вам там, типа, еда, пожертвования, все дела. Ну, там за этим что-то стоит, он какой-то подозрительный, тем более он больной, там грехи замаливает, или еще что-то в этом роде. То есть что-то там нечисто, абсолютно. Не верю я в такую доброту прям. On, давай, Тоби, пора to to... заработать на твое содержание. Ой, <му> какой у него пастилочек <му> прикольный, Тоби. Давай, Тоби, Пацаны... да. Пацаны, я бы хотела навестить Лорда Марша. Меня беспокоит его здоровье. Ага. Так, сейчас. Чего? Чего сделать? А, Расслез... Так, так, так, так, так. Мальчишка сказал: так, а, а чё было? Я там что-то выскочил. Ладно, погнали, значит, а... Бл -бл -бл -бл. в дом Херста. Первым делом найдем ружье. Батсона беспокоит, я так понимаю, здоровье Марша. Возможно, возможно, его травят. Кто знает. Может быть, он действительно такой, типа, весь добрый, хороший, замечательный. И, и, и там, кому-то это не нравится, его, типа, пытаются убрать. Кто знает. Так, ну давай, Тоби. Ну давай, Тоби. Мы платим за... Так, слышь, открой. Как там потянуть. А ты сам можешь? Хера себе. Какой... Крутой умный <смех> Какая музыка прекрасная. Он как-то очень странно по лесенкам бегает. Ты, ты, ты. Музыка потрясающая. Кого там избивают? Ладно, я в это не... Ты куда смотришь? Сл Слышь? Ну-ка. Гав. Ты за кем подсматриваешь? Извращуга. Шерлок, спугни там, гада! В смысле раздвоение? Ну ладно, давайте сюда! Ну давайте проверим! не то место это, гад, это лишь не садовый не сарай не идем ладно а чё сюда следующий вел хорошо пошли еще на последующему следу опять раздвоение давай прикалывать да? так ну давай посмотрим что тут Так, тут ничего, тут тупик. Хорошо. Следующий ведет в дверь. Ты красный пес. Умеет сам двери открывать. Ой. Господи. Ну, Какой-то вход в подвал. Ну, пойдем. Да, подошел ключ. Значит, пришли туда, куда надо. Молодец, Тоби. На корм ты себе заработал. Иди домой. Дорогу ты знаешь, двери открывать умеешь. Хороший а, пес? Так. Тут уже вот у меня тут появляется... Типа вот это потрогать, то потрогать. Давайте сначала вот тут отсмотрим. С этой стороны все. Какое-то странное место. Он это снимал или что это? Так, ну там груда мусора. Что это вообще за место такое? Любопытное. Опа, дверка какая-то. Несколько старых вещей. Ладно, это не страшно. Проходим дальше. Еще какая-то дверь. Это не здесь. Это типа склады какие-то. Это как у, у, у некоторых там, у, типа, гаражи. Старье. Типа, у каждого человека там какая-то своя. Обычный склад. Да, какие-то. Клад... А, кладовые комнатки. Просто мусор. Фотография, Тома! Попробуем inside. проникнуть внутрь. Ну давай. Давай пробовать. Етить колотить. А, используйте правильные отмычки, чтобы поднять пластины и освободить путь для засова. Ага. Ага, вон оно как работает. Ну, хорошо. Фига себе. Так. Ну, давайте сейчас потихонечку осматриваться. Вот тут вот что-то есть. А, дорогой Джордж, я понимаю тебя, и это так печально. Как и ты, я не могу найти работу, даже самую простую. Моим детям нечего есть. Когда я пытаюсь куда-то устроиться, хозяева сразу говорят, что не, ж... э, что не желают, чтобы люди с травмами работали на них. Наша военная служба ничего не стоит. Наша страна использовала нас на войне, а теперь бросила нас. Никому ничего не надо, твой друг Джек. Следующее письмо. Приказ. Именем я... Королевского Величества Королевы Виктории Соединенного Королевства Великобритании И Ирландии Я Фредерик Рассел Бэ Берн Майор Британской Армии Объявляю, страна выражает Благодарность Джор Джорджу Херсу Честному солдату Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии За его храбрую военную службу Британская Армия настоящая Награждает его медалью за безупречную службу и Принимает отставку в связи с ранениями Полученными во время службы Майор Фредерик Рассел Берн и патрончики Так Два патрона тут В этом кейсе, наверное, были, было полно патронов На стене что-то было Но это подставка, да? Ой, карта Карта леса Эппинг Сейчас мы посмотрим с вами. Так, подожди. Вот это вот. А, вот. Карта леса Эппинг была найдена в комнате Джорджа Херста. талант воображение позволяет представить себе предметы и события, но только в ограниченных ситуациях. Здесь была винтовка, Джордж Херст взял ее с собой. Так. Особенная работа так, триндельно так, это так, так, и сейчас брежет за особенную работу. И получил ранение во время службы в британской армии. Подготовка. Перед читанием Джорджа подготовила ружье, чтобы взять с собой. Вот так вот. Насилие. Особенная работа Джорджа Херста, несомненно связана с насилием, поскольку он взял с собой ружье. Любопытно. Погнали дальше. Так, что у нас тут? Это что? А, письмо. Дорогой Том, если ты читаешь это письмо, значит меня нет в живых. Мне жаль, что все закончилось вот так, но у меня не было иного выхода. Ты должен об этом знать. Ты очень смышленый мальчик, и я тобой горжусь. Надеюсь, однажды ты меня поймешь и сможешь простить. Сынок, я очень тебя люблю. Не печалься и постарайся быть счастливым. Ты станешь взрослым, и это произойдет скорее, чем ты думаешь. Ты не останешься один, мы с мамой будем присматривать за тобой с небес, твой, твой любящий папа. Вот это вот, поворот. Так, осмотреть по... А, газета. Отрывок новостей про лордов и образовательную программу. Они Зачем они здесь? Лорд Марш совместно с друзьями Лордом Херингтоном и Лордом Коллинсом основали программу специальной подготовки, помогая бедникам улучшить свою жизнь и обрести уверенность в будущем. Эти трое джентльменов, безусловно, повышают уровень развития нашего общества. Сравним этот список с тем, что мы нашли ранее. Это список участников, выбранных для Октябрьской программы специальной подготовки. Судя по этому плакату, Джон Строубридж в розыске. Сравниваем их с теми, кто указан в документах Хёрста. Ну, давай. Что у нас тут есть? А, Теннер, Келли, Строубридж, Тетчер. А, Степпл. Так, давай дальше. А -та -та -та -та -та. Браун Келли, вот Томас Келли, есть. Ну-ка, Уильям Тэтчер. 24, сварить. Тут они даже подписаны. 10 октября, 24 октября. Теннер 3 октября. Степл есть 31 октября. И Стромбридж. А, подожди, а где я даже? Тьфу ты, блядь. Я, это нужно было вот так хорошо. Раз. Есть в обоих документах, да. Дальше. А, Степл. А Таннер. А Келли. И Тэтчер. М -м -м, все люди с документов Марша отмечены и подписаны в бумагах Джорджа Хёрста. Группа Б, группа С, БА. Еще тут есть Гарфилд, Гарольд, Генри, Генри, еще один Джон. Группа С, С. Еще тут Йо-Йо-Йо-Йо. Воу-воу-воу. Так, хорошо. Так. Хо-хо-хо-хо-хо. <звы> Uh, У вас программа так, так, так, так, так. Исчезновение. Один из участников программы специальной подготовки исчез. Прощальное письмо, стой. Джордж Херс написал Тому прощальное письмо. Нет? Список бедняков. Некоторые из имен списка найденного в подвале Джорджа совпадают Они такие же, как те, что мы обнаружили в доме. Так. Исчезают все участники программы Специальной подготовки из группы С Исчезли Дальше Статья в газете Газетная статья о лорде Марша И его программе специальной подготовки Была найдена в подвале Так, список бедняков Так, прощальное письмо Так И работа Хёрста Возврата нет. Джордж Херс знал, что у него нет шанса вернуться с особенной работы, поэтому он написал прощальное письмо Тому. Джордж Херс написал прощальное письмо, но не отдал его Тому. Есть шанс, что он еще жив. Я думаю, шанс есть. Ну, типа, ну, как он в письме написал, типа, если ты найдешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Значит, он все-таки надеялся, что он вернется, правильно? во время британской армии. Так, так, так, так, так, список бедняков. Так, так, так, они такие же, что мы обнаружили. Нет. Нет. Нет. И нет. Ну, ранение, да. Так. Статья в газете. Список бедняков. Заинтересован. Джордж Хёрст проявлял интерес к программе специальной подготовки, но и только. Информация. Джордж Хёрст собирал сведения о бедняках и лордах, связанных с программой специальной подготовки. <музыка> Не знаю. Может быть, он... Мистер Хёрст знал. Джордж Хёрст знал о некоторых из исчезнувших, исчезнувших людях, учащихся в программе специальной... Я думаю, что да, знал. Потому что он все таки подозревал, что что-то будет. А если вот так вот? То ни хера, да? Но я думаю, что он знал. Что он собрал информацию, все таки что-то понимал. Некоторые измены, так, подвала Джорджа совпадают... Ну тут уже все, больше ничего нельзя собрать. Ну, пойдемте дальше. Или еще что-то есть? Еще что-то есть? <связывая> ну, тут нет. Список бедняков и отказ. А, Пробрасывай в дом Марша. Проберись в дом лорда Марша и разузнайте побольше о программе специальной подготовки. Ну, окей. Ни хера себе. Все. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Еще что-нибудь тут. Тут, вон, наверху ходит чемоданчик, еще что-то. Веревка тут висит. Это нам не надо. Окей, хорошо. Наш умный пес, я так понимаю, уже ушел домой. Открыл дверь. Поднялся куда надо. Всем сказал привет и лег спать. Сюда же. Тут, по-моему, выход. Ну-ка. Да. Главный Тобил. Лучший нос Британской империи. Хорошо, отправьте его домой. Так, значит, погнали. Нам нужно пробраться в дом. В дом Марша. Там, по идее, Ватсон должен быть. Пропустили важную фразу в диалоге, может в любой момент открыть журнал. Ну, по идее, Херст должен был знать, что там происходит, при условии того, что, ну, как бы, он написал все-таки записку. Холмс, что вы здесь делаете? Что вы замышляете? Исполняю свой долг. Вы должны сыграть роль обеспокоенного доктора, пока я пролезу в дом Марша. Это единственный способ помочь маленькому Тому. Ну давай, соглашайся, на ну, Чата. Ну не ломайся, ну. Так. Вопрос. Мы сможем там пролезть? Я все, я, я все еще тешу себя надежды пролезть вон там, с той стороны. Мне очень бы хотелось бы. А вот тут он, смотри, вот тут он выпрямился и пошел. Ты не боишься, что кто-нибудь сейчас из-за угла выйдет и как спалит тебя? Вот тут окна. Так, Окна плотно закрыты. Да, ты думал. Ой, вот это открывается, теперь открывается. Ой, используйте отмычки. Ну, единичка опять. А тут уже... Э, двоечка. В смысле? Не-не-не, мне двойку нужно. Как? А, убрать. Выбрать. Поднять. Вот. Во, во, во. С этим мы разобрались. Быстро. Быстро и комфортно. Чем я могу вам помочь? Я пришел к лорду Маршу. Зачем? Very Мне бы очень like хотелось Marge, увидеть лорда Марша, Пожалуйста. О, oh, so вы такой неуклюжий. Можете так не have делать? Я должен встретиться с лордом Маршалом и предложить Lord ему мои слуги. Пожалуйста, Фишер, позвольте доктору Ватсону войти. Job, Хорошая работа, Ватсон. Нифига себе. У Ватсон молочек прикрыл. Картина. Криво повешено. Отпечатки. Ух ты, ух ты. Посмотрим, не хочешь взломать этот сейф. Давай. Доктор, похоже, вам не терпится нанести мне еще один визит. Верно. Вы позвольте вас осмотреть альтернативное мнение, чтобы великий лорд Марш не оказался покоен лордом Маршем? Что ж, если вы так говорите, хорошо. Мне уйти в ваш кабинет, лорд Марш? Нет, пожалуйста, доктор. Я настаиваю, чтобы вы остались. Мне понадобится ваша помощь. You break anything else? Разобьете что-нибудь еще? My best. Я постараюсь. Так. Он идет сюда? Holmes, Меня спалили. Вы были поймы. А че? А че надо, надо было прямо это бежать прятаться? Разобьешь? Я постараюсь, да Надо повесить картину и это А то, что картина снята, это ничего? Он это не заметит? <coughs> Что-то докторишка подозрительный какой-то Бесится, смотри-ка Побесился и вернулся. т т Он что тут скрывает. А ну-ка, чё ка чока, чока, чока, чока тут? А, дорогой лорд Марш, благодаря программе специальной подготовки моя жизнь совершенно изменилась. Не знаю, как вас благодарить, поэтому выбрал для вас этот цветок. Спасибо. Письмо от бедника. А, это типа... Тут ничего Это что? А, к этому дню и при моей поддержке Программа специальной подготовки спасла более 2000 человек от смерти в Сточной Канаве И подняла их до того уровня, на котором они смогут трудиться и поддерживать основы нашей процветающей империи Во многом это произошло благодаря мудрости и дальновидности лорда Марша Самого прогрессивного и умного политика он провел большую работу, успешно игнорируя критические замечания и препятствия, чинимые его высокомерными коллегами, которые так упорно настаивали в своем. Ага. Угу. Дорогой Лорд Коллинз, мне ясно, что мы можем много узнать об управлении империей от тех людей, кого загнали в нищету? Это люди, которых мы оставили терпеть лишение и голов в тени наших городов, а на родине и за границей. Лорд Марш. Типа такой есть святоша. ну интересно прям. Давайте взламываем. А чё, я что, я что-то должна услышать? Прочтите наборный диск и ищите четкий звук. Не понимаю, что. Что-то было, да? Подождите. О, что-то было, да? Такой тух. Ну-ка, подожди. На десятке, да? Опа. Дальше. Подожди, подожди, плохо слушаю. Вообще не слышно. О. Вот тут вот. Огонь. И следующее. Где? Где, слышно? Подожди. Во. Вот тут вот. Ну, огонь скрыли. Так. Что у нас тут? Я обожаю всех этих бедняк. Они для меня как глоток свежего воздуха. Общаться с ними сплошное удовольствие. Они очень умны, не то что мы. Возможно, это им стоит стать лордами, а нам быть их последователями. Лорд Харрингтон. Ничего себе они тут... 7 ноября. Значит, встреча назначена на сегодня. А дорогой лорд Марш, 7 ноября мы встречаемся у дуба Г Грандстон. Прикрепляю карту к этому письму. Вы легко найдете нужное место коллинс Так, рука. На карте к приглашение для лорда Марша отмечен дуб Гранстон. Это в архиве надо поискать. И вот этого тоже поискать в архиве. Окей. Это нам нужно вернуться и немножечко порыться. Лорд Марш искусный охотник. Lord Marsh is a keen hunter. А, это все. Тут медведь, лев и какой-то пар <laughs> я, я не знаю, кто это. Так, тут типа прятаться только, да? По идее, мы тут уже все отрыли, все нашли, везде покопались. Да? Выползаем. Хм, предположить, что ваше недомогание, вероятно, это больше, чем простуда, Лорд Марш. А где сейчас ваш компаньон, доктор Ватсон? О, он занят тем, что сует свой нос чужие дела, я полагаю. Хватай! Что это было? Это две корицы, Мой лорд, простите, что прерываю, но я вынужден напомнить вам о встрече. Уже пора? Мои извинения, доктор Ватсон, но нас ждут в другом месте. Вас подвести? Вы уходите? Вряд ли это мудро в вашем состоянии. Ценю ваше мнение, но страдание не знает отдыха, и я нужен. Хорошо, только позаботьтесь о себе, лорд Марш. Я пришлю вам ваш диагноз. Доктор Фишер. You, Спасибо, Fair доктор Ватсон. Прощайте. Он уже попрощался, прям. Сколько уай, как много времени прошло. Пора заканчивать потихонечку. Кстати, там что-то неладное. Прям вот неладное, неладное. Well, вот сейчас вот у этот самый норвёз Холмс. Сейчас вот по нему и будут палить То есть ведь ведь я, ну они же по любому связаны с этой особенной работой и фишер вот этот доктор и вот сам марш они же ведь вместе это все дело прокручивают что там такое вот что-то там да так ищем в архиве у нас нам значит давайте поищем сразу ой-ой-ой а тут еще и провести ой ой ой, -ой как много всего ждет так а, искать в архиве армейский значок так это Холмс, come here. This is serious. Холмс, иди сюда, это серьезно. Кто там? Это мне гонять-то. Че? Ватсон, что вы, вы делаете? Нужно проверить одну вещь 볼... касательно лорда Марша. Возможно, Марш что-то подцепил от бедняков. Моя интуиция подсказывает, что рот Марш скрывает нечто, связанное с болезнью. Его кашель в сочетании с лихорадкой и применением сильных обезболивающих наводит на мысль, что он серьезно болен. Там какой-нибудь чухотка из-за серии. Рассмотрим его поближе. Тихо. Вот так вот, что ли? Слюна с крошечными каплями крови. Стоит взять образец и рассмотреть под микроскопом. Вот так вот? Подожди. А, вот эта вот штучка. Ну Давай. Добавим мы реактивы в этот образец. Это... Какой? Карбалфуксин. Спиртокислота. Метиленовый синий. А, давайте... С... Нужно добавить вторым. А, это первый, второй, третий. Окей. Первый. Второй. Давай. Запомнили? Ещё там будет там проводить, я не знаю, Какие-то испытание над кем-нибудь. Теперь рассмотрим подкрашенный образец под микроскопом. Давай. А, где? Вот. Я его и не признала, господи, на микроскоп это не похоже. Внимательно, изучи, изучите пятно и найдите нетипичные элементы. Идите. Вот это вот пятно. Какое пятно? Я не вижу. Ох ты! Что это? Микробактерия! Значит, лорд Марш серьезно болен. Холмс, это уже совершенно не смешно. Как я и боялся, лорд Марш страдает от туберкулеза. Не может быть? Да, может, и Холмс, он умрет, если не отправится в санаторий так быстро, как только сможет. И оба, лорд Марш и доктор Фишер, старались скрыть этот факт. Как интересно. Но почему? Действительно, Ватсон. О, ну, бог мой, вы же не думаете, что лорд Марш подхватил туберкулез от жидников? Какой ужас. Какой ужас. Скорее всего, да. Мне нужно на встречу, которую я не могу отменить. Холмс, мое отсутствие, пожалуйста, будьте очень осторожны. Эта болезнь очень заразная. И не забывайте, что у нас в доме женщины. Спасибо, мисс Элис. До скорого. Soon, Увидимся, Кейтлин. Где ты, Где ты была? Наша соседка дожил мне книгу. Она такая добрая. Думаю, ты ей нравишься. Сомневаюсь. Как твое расследование? Продолжается. Дракула? Да. Ее запрещают читать в моей школе. Ты знал? Так-так. Ничего себе. Так, давай-ка мы тогда в следующий раз с тобой продолжим, а то что-то времени уже много ушло, а мне еще и в архиве надо покопаться с тобой пообщаться, еще там что-то посмотреть, или не надо там что-то, короче, кучу всего надо сделать, и делать мы это будем уже в следующий раз, все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до встречи со всеми в следующей серии, всем спасибо, всем, пока-пока.